Ребята, всем привет! Это канал Mother Russia, Вероника с вами. И сегодня я буду с вами опять же обсуждать блогеров, которые вещают о жизни в США. А также несколько комментариев хочу с вами обсудить, которые поступили на мой канал после того, как я осветила эту тему. Поехали! Не смешались все, как на экране, россиянцы и американцы. Вот если вы сейчас перейдете по ссылочке, да... Вы увидите мой предыдущий ролик по поводу блогеров, ругающих жизнь в США. И последний комментарий, который я там получила, я не помню от кого, а ну, это какой-то мужчина, который мне написал, что я очередная бомжиха американская бомжиха с русскими корнями ну спасибо тебе дорогой я не знаю с чего ты взял что я бомжиха мне сначала хотелось написать тираду а теперь я так понимаю но ну, это бесполезно это э, будет постоянно это этого невозможно избежать поэтому я просто буду банить такие оскорбления понимаете в комментарии в этом было два посыла что никому не интересно мое мнение а второй посыл что я бомжиха ну если бы там было просто, что никому не интересно мое мнение, я бы написала, ну, проходите мимо. А поскольку там написано, что я как бы бомжиха, я буду вас банить. Но это бесполезно отвечать. Что мы будем с вами кричать? Ты дурак, нет, ты дура. Нет, так дело не пойдет. До этого был еще такой негативный комментарий из разряда, да кому плевать мне на тебя и на твое мнение. Александр, телефон, вам лично лично от меня привет, вот, но мы как-то с ним потом подружились, он мне даже сделал комплимент, сказал, что я обаятельная, что-то во мне есть, поэтому, ну и хорошо. Я считаю, что лучше дружить, чем ссориться, вот. И еще хочу сказать по поводу двух комментариев. Первый комментарий, это был к моему ролику про депрессию в США часть вторую, который вы тоже вот тут вот вот тут вот или как это показать? Вот там вот увидите ссылочку на него. Спасибо человеку, который мне посоветовал прочитать набокова и сэк-кембридж. Мне очень понравилось. Быстро, очень много схоже с моим восприятием здесь. Спасибо. Спасибо, я получила удовольствие. Если у вас есть еще какие-то интересные произведения, которые бы вы мне посоветовали, я с удовольствием прочту. Я только за. Вот. И еще одному человеку, который здесь работал инженером и которому исполнилось 70 лет, я ему ответила на комментарии, пожелала ему удачи и получать удовольствие от жизни. Он выходит на пенсию. Но вот теперь хочу лично вам сказать. Получайте удовольствие от жизни. Я очень рада, что у вас так все хорошо в США сложилось. И вы работали инженером, работали по профессии. Вы молодец. Я желаю вам удачи в дальнейшем. Ну, а теперь мы с вами поговорим по поводу блогеров. Вы знаете, я когда изначально осветила эту тему, я была очень поверхностна. Честно говоря, я не очень много роликов смотрела, и поскольку пошел такой шквал комментариев, я думаю, ну что же я буду людям брать, надо же как бы посмотреть что на самом деле и как происходит, и о чем они снимают. Мне задали такой вопрос по поводу Сани из Флориды. Вот он там рассказывает по поводу гнилой американской семьи. Я зашла, я посмотрела. Ребят, ну как я могу это обсуждать? Ну вот понимаете, это из разряда того, что вы будете смотреть шоу Малахова, да, или еще какой-нибудь шоу и делать выводы, что вот все русские такие, что они вот так вот живут, ругаются матом, бьют друг другу морды и так далее. Ну вот это из этой же серии. Говорить вот так обобщая американских или каких-то семьях, исходя из одного телефонного звонка какому-то финансовому там, консультанту в Америке, но это смешно, и смешно говорить о том, что все американские семьи гнилые. Не надо обобщать, поэтому, ну вот, вот такой мой ответ. Ну, человек хочет, как это сказать, человек хочет, да, зависла я, человек хочет показать вам вот как вот плохо для того, чтобы вам, наверное, было лучше, ведь у нас у всех есть какие-то проблемы, действительно, и не только у вас, и у меня, и еще у кучи людей, у всех американцев есть проблемы, и семьи, внутри семьи, и э, какие-то сложные периоды переживаемые в жизни, но есть же и положительные, есть же очень хорошие, извините, и при этом, при всем, мы как бы, если мы будем освещать только темную сторону жизни, но это сделано для того, что ж, я же говорю, для того, чтобы вот... вот. Вот смотрели и поражались, удивлялись, и молились, как у них плохо, блин, как у них плохо. Они там 300 рублей, 300 долларов жмут дочери, но такое тоже бывает. Так и в России такое бывает, и везде такое бывает. Но это не значит, что такое везде и в каждой семье. Миллиард примеров, когда родители помогают детям, а дети родителям в той же США. Поэтому это тоже такое, вот не знаю. И э, я вас обманула. Я, я высказала мнение, что Алекс Брежнев мне посмотри, показался очень искренним. Ребята, это такой актер Погорелого театра, на самом деле. Я его ролик последний посмотрела, как он рассказывал, что его, вот он тут пошел, на частную территорию зашел, а его сейчас вот арестуют и в полицию сдадут, и в кандал лызакуют. Ну, это так смешно. Ребят, я вам хочу более того сказать. Вот я иду, да, это в нашем комплексе таунхаус, и вот видите там, вот дорожки. Вот начинается снег, американцы начинают усиленно чистить. И почему все дома и вся частная property у них застрахована? Сказать почему? Потому что если я сейчас зайду на эту дорожку и поломаю ногу, то вполне возможно, если у меня будет хороший еврейский адвокат, я смогу отсудить у них денег. Поэтому они чистят снег и вообще следят за своей территорией. Поэтому говорить о том, что, конечно, безусловно, они ее охраняют. Я вам более того скажу, я вот, когда там в России нахожусь, и кто-то заходит в мой двор, а у нас такой огороженный дом от общих глаз, заходит мой двор, я всегда спрашиваю, что вы тут делаете, а зачем вы сюда пришли? Ну Потому что там живут мои дети, это моя безопасность, почему я должна, я хочу узнать. Люди, может, просто заблудились, а может, они что-то высматривают. А Я не хочу, чтобы меня ничего не воровали, не хочу, чтобы писали за моим гаражом и так далее. Я считаю, что это абсолютно нормально. Но это абсолютно не значит, что кого-то там пристрелят и в кандалы закуют. Тем более человека гуляющего, и который вот просто потерялся и зашел на частную территорию. Такой актив это вообще ладно а и теперь последнее о чем я хочу сегодня поговорить это о том почему я отписываюсь недавно подписалась а теперь вот сейчас приду и отпишусь от такого товарища которого зовут вадим и канал у него называется майамские истории он такой стал очень активный парень он чуть ли не каждый день выпускает ролики, меня это очень напрягает, потому что мне все время приходят уведомления. И ролики в основном вот такие, как у меня сегодня, да, о том, что, о блогерах, да, освещает он блогеров, которые рассказывают про жизнь в США. Ну, в основном рассказывает, как он врет. Там было два момента до этого, которые меня так резанули, когда он рассказывал, что он ненавидел все вокруг в России, и людей, которые живут в России, он тоже ненавидел. И мне стало так неприятно, и я думаю, чувак, для чего ты завел YouTube канал Только ради бабла или зачем? Если тебе не интересны эти люди, если тебе они были неприятны, когда ты жил в России, ты вещаешь на русскоязычную аудиторию. Ну, я могу честно сказать... Мой язык позволяет мне вещать на это англоязычную территорию аудиторию. Я могу это делать, но мне это не так близко, как разговаривать сейчас с вами. Мне больше интересно ваше мнение. Я не говорю, что мне они не интересны. Они мне интересны. Но. Я 99% русский человек. Мне интересно мнение людей с такой же ментальностью, как у меня. И сказать, как вот он говорит, что он там всех ненавидел вокруг. Ну это так, это вообще. Я не знаю, зачем ты это делаешь, зачем ты тогда завел YouTube канал Второе, что меня резануло, это когда он начал оскорблять людей, которым пишут комментарии, ты тупая курица, ты там это не услышала, ты не так поняла. Я так понимаю, что и про меня то же самое он бы сказал, если бы мой ролик увидел, что я тупая, и вообще посыл у него был другой. А, третье, что меня резануло, но ну, это все еще так, оно еще так, вот скользь мимо меня прошло, просто оно мне врезалось в сознание. Третье, что он сказал, это что он бы с удовольствием пошел Служить в армию США. Вот воевать за США, вот за Россию не, что там, что там мурашка. А вот за США, да, он бы пошел воевать с большим удовольствием. Ну, ну, тут дело каждого, и осуждать за это невозможно. Человек так чувствует, так воспринимает. Хотя мне это тоже не близко. И последнее, понимаете, вот было недавно у него ролик, почему я решила, или не недавно, или я просто его только посмотрела, почему я решила отписаться. Он рассказывает о том, что ФСБ что-то там ввело, куда-то там ввело, и призывает всех русскоязычных граждан, доносить на врагов Америки. Ну вот примерно где-то так. Я не буду точными формулировками сейчас говорить, но вот примерно так, что надо доносить, надо писать на врагов Америки. А что на них писать, когда вот этот, вот этот и вот этот выставляют Америку в негативном контексте. И нет здесь ничего зазорного, все. Вот после этого все. Я от него отписываюсь, я такое слушать не могу. Это я не знаю, это я не знаю, из какого разряда. Я могу честно сказать, да, они врут, эти блогеры, да, они преувеличивают, да, они, ну, ну, есть за ними такие грешки. Но чтобы человек, э, ну, доносить, ой, я не могу, вот слово доносить, оно мне просто... Оно, я не знаю, я не, не могу. Я даже описать это словами, видите, не могу. Я вот говорю, не могу, не могу, не могу. Почему я говорю одно это слово? Потому что я не могу подобрать слова, насколько я возмущена этим действием. Вот. А еще я подписываюсь на Мегабонда. Я вам сказала в том ролике, что он такой нудный, вообще не мой чувак, и вообще смотрите, мой невозможно. Но вчера я пришла со смены, и что-то мне на Ютубе вылетел его ролик. Ребята, я так... Я вам клянусь, я так не смеялась. И, наверное, ну, не, очень давно. Месяц точно. Он меня так повеселил. Он так забавно рассказал. Что вы мне пишете, что я такой секой? плохой? Никакой? Хотя, да, я такой есть. Ну, как бы не... Ну, в общем, это было очень весело. Я так смешно это не передам. Посмотрите, человек переехал в Москву. Если вот этот Алекс Брежнев, он позер и актер погорелого театра, который рассказывает, насколько он нищий. А судя по тому, что у него свой трак, и он чуть ли в нем не живет и не тратит деньги на аренду жилья. Не знаю, может, тратит, может, об этом не говорит. Вот. Он далеко не нищий, поверьте мне. Он далеко здесь не нищий. А в России или в Украине он вообще богатый чел. Вот. А Вегабон, ну он такой смешной, это вообще, он такой забавный, много смотреть невозможно. Но вот маленькими порциями, хорошо, что он снимает короткие ролики, очень-очень весело его посмотреть. Ну вот как бы это такое мое мнение. Напишите вы, пожалуйста, что вы думаете об этих блогерах, о тех, которых я вам сегодня перечислила. Согласны ли вы по, по моему мнению по поводу блогера этот, как живо? майамские истории может я что-то не так воспринимаю в этом мире я вот не пойму вот а следующий ролик хочу анонсировать я никто не освещал эту тему мне так хочется осветить эту тему называется нашу шуга бейбен шуга я вам расскажу про как это папиков по-русски, и содержанок. Это тоже очень интересная история. И тоже в Америке э, вот такая категория людей тоже со своими особенностями. Ой, подождите, ребята, мне я иду по частной территории. Сейчас на меня наденут кандалы. Ой, ну я шучу. Я что же, я что же могу поиграть? Ну все, всем пока-пока. Подписывайтесь на меня, оставляйте комментарии, мне очень интересно ваше мнение. Не надо, если будете оскорблять, я вас просто буду банить. Могу честно сказать. Конструктивно пишите и критику с удовольствием вообще, с большим удовольствием всех послушаю. Пока-пока.